Поприветствуем Светлана тебя. Всем здравствуйте, добрый вечер. Привет, Светлочка, с чем ты сегодня? А есть ли вопросы у тебя за неделю в каких-то личных чатах? Либо, ну, может быть, что-то хочешь сказать? О, ну, вопросы все те же самые. Сейчас пока насущная тема по ретритам. А, поэтому вот в основном все вопросы по ретритам. То есть когда, где, что... Вот, но, наверное, не очень хочется еще в очередной раз все это говорить, потому что э, вся информация есть в Инстаграме, вся информация есть, если кто-то пишет в личку, то пишите в личку, потому что, наверное, не всем это постоянно хочется слышать. Но могу сказать, что мы в эти выходные едем в Ведрусе, вот, там будет, там приедут мастера, достаточно интересные. Вот, с которыми мы успеем познакомиться, ну я, по крайней мере, с которыми успею познакомиться, с некоторыми нет, потому что я еду буквально на, на одну ночь, потому что по-другому по у меня не получается по времени. Вот. А потом, конечно же, готовиться к нашему, к нашему марафону, а потом к ретриту. Вот. Поэтому времени все меньше и меньше на все, все больше и больше времени к подготовкам и каким-то... Наверное, наверное да, К начинаниям ребят, потому что вот я могу сказать еще, что а, еще один человек перешел в автономию, то есть он сейчас идет в своих процессах. А, и ребята, которые в чате, в телеграм-чате а, в школе автономии, они знают, про кого я говорю, либо догадываются. Вот, я пока не. Нет, это не Миша, это еще другой человек, который с 9 числа, с 9 января убрал всю еду и жидкость, и вышел пока из всех чатов, вот он, мы с ним списывались, вышел из всех чатов, потому что идет процесс самим собой, потому что, ребят, автономия, я еще раз говорю, это не процесс, когда ты на всю округу, как только ты перест... убрал еду и жидкость, ты начинаешь об этом кричать, это процесс становления самого себя, и только через какое-то время ты можешь, наверное, в открытую начать вещать то, что происходит с тобой, когда ты немножечко устоялся в этом состоянии. Вот, только так происходит, по-другому не бывает. Не бывает такого, что ты какое-то время не кушаешь, не пьешь, и сразу же тебя начинает там выплескивать, и ты начинаешь все это всем вещать и рассказывать. Нет, это не так, должно пройти какое-то время для установления самого себя перед самим собой. Это очень важный процесс. И вот еще один человек, да, действительно, хочу вам сказать, что в автономию перейти можно, можно убрать из своей жизни и жидкость, и еду, но самое основное – это встреча с самим собой. Это самый такой процесс, который трудоемкий, и он один из самых важных. Вот. Ребята идут в автономию, идут одним за другим, и вот сейчас уже несколько человек, которые познают сами себя. Вот. Им, имена их не буду говорить, потому что если они захотят, они потом через какое-то время сами выйдут и сами расскажут, наверное. Это будет из первых уст, наверное, интереснее. Вот так. Да, абсолютно верно, в плане того, что сначала идет самостройка, и только потом можно будет это передать какие процессы прошел я там человек кто, кто этот человек потому что когда только это случается этому нет особых названий и не хочется даже открывать это. я даже знаю теперь кто это да на одну и ту же букву со мной вот, отлично, отлично. Ребята, все идет так, как должно быть. И я вам хочу сказать пару слов э, действительно о мощной энергии 2 февраля. Вот. Что со мной тоже кое-какие процессы произошли и, и сегодня вот, первые слова, которые я сказала, буквально за минуту ближай. Это на самом деле большая глубина, и я тоже вообще не хотела и не переписывалась, с кем могла не переписываться, только решая какие-то моменты по нашему детоксу, приходилось отвечать людям, которые интересуются этим. И я хочу сказать, что на самом деле, кто еще что хоть как-то как имеет интерес к этому, этому действу, пожалуйста, знаете, что 14 числа мы заезжаем, с двух часов заезд, и 14 февраля в 16 часов а у нас уже начинается программа. Вот. И доехать надо вам только до Сочи, либо долететь до Аглера, либо до Коснодара и так далее. Да. Вот. И относительно, как сказать, злободневности вот этого детокса, я на самом деле хочу сказать, что и детокс, которые будут у нас вместе с депривацией, а как раз-таки дали для меня лично вот, этот толчок, который я получила, не знаю, это осознание, как его назвать, потому что это не первый раз подобные какие-то, а, ну, скажем, выверты, вы, вы, вы, выворота вот этого понимания жизни, но в любом случае а, именно депривация, что я вчера была, наверное, четвертой ночной депривацией, которая у меня была сегодня до восьмого часа, и именно а, неедение, либо малоедение и деплевация очень быстро дают вот эти результаты, ребята. Это, это просто еще, учитывая, что мы в таком, сейчас в таких порталах находимся, ушли от, от этого ретроградного Меркурия, и сейчас вообще февраль великолепнейший. Вот еще даже сегодня еще все вы успеваете чтобы османифестировать а, и а, проработать свои страхи и так далее. И весь фигален будет просто, я ну, не знаю, как его назвать, кроме как чудесным преображением, я не могу назвать, действительно, зимнее преображение, как мы его назвали, да? Зимнее преображение этих детокс. А, вот. И, конечно же, встреча с людьми, а мастерами, которые даже а, произошли страхи, там 12 раз, по-моему, Олега, там, и Григорода Гиннеса, потом он просто уже перестал заниматься этим достигательством и делал это уже эти крайние годы до два года, как без какой-либо манифестации. Потому что на самом деле вот эта потеря этой глубины может быть только когда еще процесс не завершен и когда это все расплескивается. Вот ребята вообще чувствуют чувство глубину. глубины принесу, миду. чувствую, вот, и как ты меня сегодня, Светочка, почувствовала. Мы сегодня со Светланой ни разу не переписывались, я написала только один, что ты не теряй меня, а, выйду конкретно 22. Я ничего даже не написала, не написала. И Светлана настолько мы уже в одном, да, поле синергии такой. Светлана конкретно описала состояние, которое я испытывала. Вот очень приятно. Ребята, давайте так, есть. Мария наша, приветствую. Это хорошо. Маришка мы тебя ждем, ждем. Как, как ты говорила. Так, ага. Так, не могу понять, что написали. Отпрыгнули одна. Сейчас только к дому путь. Ну да, так и есть. Мы оттолкнулись одна, если вы об этом говорите. Но до дна я еще раньше дошла, скажем, до ручки, так скажем. Поэтому сейчас немного по-другому ощущается. Сейчас какая-то перестройка, я бы назвала сегодня, пересборка. Наверное, пересборка. Вот, вопросов не вижу пока. Угу. Мария наследство, мгновение, может, пожелает. И тебе, дорогая Ребят, рассказывайте о своем опыте, пожалуйста, заходите в Zoom, открывайте микрофоны. Вот здесь у нас уже есть наши прекрасные знакомые, прежние знакомые. Не хочу сказать слово старый, потому что вообще этот корень стар у нас... Только может быть у пулстара, да, как звезда автопулстар, вот. а все остальное стар, старости и так далее, это не к нам. Поэтому а, заходите и а, делитесь опытом, потому что ваш опыт подскажет кому-то, что это не страшно, что может быть кто-то испытывает подобную а, скажем, ситуацию, подобное состояние, и вы можете помочь человеку шагнуть гораздо быстрее и шире чем он сейчас, может быть, в сомнениях или еще что-то. Вот. Расскажите, может быть, у кого-то также раскрывается творчество, как у Светланы? Вот уже, я так понимаю, скоро вся стена будет в твоих картинах, да? да. Можно будет уже за индивидуальные обои брать. Да? Отдельные цены уже. Да, вот. я хочу еще, Римочка, ответить на вопрос все-таки. Я его записала, но не, не знала, нужно ли отвечать на него. Все-таки отвечу, потому что много очень вопросов Он идет на ретрит, который 14 марта, и некоторые люди уже, некоторые дамы уже купили билеты на 14 марта. Причем купили не то, не просто на 14 марта, а купили на 1 марта и готовы там ждать. Ребят, вот на сегодняшний день действительно, как бы я не шучу, не, не набиваю цену, а действительно это можно посмотреть и в чатах наших. Очень большое количество людей идут, идут на автономию. Я не знаю, может быть, сейчас время такое, может быть, люди просто уже готовы, им нужен был последний толчок вот этот вот. И действительно, один за другим они просто выходят на автономию, просто э, э, вот э, на сегодняшний день, уже в автономном состоянии ребят, которые вот со мной общались, их больше десяти, которые уже спокойно живут без еды, без пищи и без жидкости. Но опять же, точно так же ребята начинают говорить, что нам нужен там последний толчок, либо мы хотим приехать на ретрит, который будет 14 марта. Ребят, я действительно не шучу, не набиваю цену, но на 14 марта приедут только... Те люди, которые будут лично общаться со мной, потому что это будет достаточно глубокий ретрит. Это бу... Я буду там озвучивать те вещи, которые для обычного ума человека, они недоступны. То есть вы не просто их не услышите, а вы даже, наверное, посочтете меня какой-то немножечко ненормальной, которая говорит такие вещи. И чтобы я в открытую рассказывала то, что происходит со мной то, что происходит с вами, то, что мы будем смотреть, что с вами будет происходить, это нужна действительно подготовка, и это нужно, нужно мне понимание, что вы действительно готовы к этому. Это очень важный момент. И, естественно, когда мне задают про э, ретрит, который будет проходить в 40 дней, его мы сейчас не обсуждаем. Я еще не видела ребят, которые действительно готовы идти э, в новое состояние себя, в новое измерение себя. И это такой действительно процесс, который вы должны понимать, что обратного пути назад не будет. И это очень глубокие вещи. Поэтому все-таки вот я хотела бы еще раз сказать, что, ребят, не торопитесь, возможно, это не ваше. Это не хорошо и не плохо, что вы туда идете, либо не идете. Это просто есть люди, которые готовы, а есть, которые не готовы. И кто не готов, это неплохо. Это просто на сегодняшний день ваш путь, и это тоже хорошо, и это ваш путь, он индивидуальный, не нужно ни за кем гнаться. Поэтому очень хорошо подумайте, и, конечно же, если кто-то готов, то будем общаться, потому что, потому что это билет в один конец, я бы так сказала. Как раз вот пока Света начала говорить, у меня была мысля, как хотелось поддать со мной. Но в любом случае, мы у нас... А, я, говорила, я говорила, хотела сказать, добавить ссылочка о том, что а, мало того, что вы можете не понять, да, о чем говорит Светлана, а, будут же практики, и очень важно, чтобы вы могли быть в этом доверии, найти полностью к себе, и в пространстве, и к мастерам. Практики будут глубочайшие. Вот, поэтому тоже не теряю, что а, просто так слушателям, вольным а, не удастся побыть. Поэтому все, что происходит, а, будет а, вот именно а, все, что будет с вами происходить, будет а, помогать и поддерживать а, других людей из вот. я так вообще думаю. Сейчас вот пока поговорила, что я так понимаю, что я просто от тебя заразилась, наверное, потому что мы вот в этих разных вибрациях. Я думаю, что я буду все время как пластинчик, играл да, там через день. Но сегодня могла быть запросто. Я просто настолько, видимо, вот, была вот, энергия, даже слово затраченное, не скажу, она была как будто бы эм, задействована, что сейчас я с таким кайфом это сделала, что я вот эту свежесть болгарского перца, красного цвета, я просто хрустела с таким удовольствием. А я не знаю, ну, ребят, на самом деле, у время такое и и проводник у нас такой, я не могу сказать, мне кажется, что все в тупе, то И вот это состояние, которое я испытываю всегда только после медитации, либо когда сама проводила медитацию, а со мной присутствует вот эта тишина и, и вот это вот это состояние, ну, не знаю, хватит уже разговаривать, давайте читать вопросы. То да. не объясняю, потому что хочется еще у меня ходиться моя хорошая, ага. Мария, поддержка. Да, именно, как поменялась ваша жизнь после этого перехода? Много старого ли шло? Я так думаю, что Светлана, потому что после какого перехода? Поясните, пожалуйста, Мария. Ну, если мы говорим про переход, то, наверное, я могу сказать, что это не с последним переходом случилось, то есть это начало начал разбираться мой мир три года назад, четыре уже, четыре года назад. И я об этом говорила, и это было достаточно тяжело для меня, это было психологически для меня очень тяжело, вырывалось все с корнями, с кровью. И это, это продолжалось в течение четырех лет, но так получилось, что я все равно шла вперед по определенным обстоятельствам, которые я уже озвучивала не раз. Вот. и это становление, оно было не сразу. Это было полное обновление, обнуление, полное полное падение в никуда, полное безразличие к тому, что происходит. То есть это настолько было, это не просто была пустота, это, наверное, была пустота со знаком минус. Это достаточно такое страшное, когда ты погружаешься в этот страх, когда ты растворяешься в этом страхе, и после этого тогда его уже не стаёт. Да. Вот. Растворяешься, сегодня это... растворение, только вот это могла быть, а, растворение. Да. Да. Почему-то тишины, ребята, мне хотелось не только тишины, мне хотелось темного ретрита. Эта фраза у меня стала звучать, потому что я никогда не реагировала на черные репуты, которые рассказывали мои наставники. И вот сегодня я захотела закрыть глаза. Вот, не найдя вот эту повязку, которую в самолетах надеваю, я просто укрылась одеялом. Я лежала, я вот как Олег рассказывал, но правда я не представляю, как можно лежать 72 часа а, полтора метра земли в гробу. Вот, но тем не менее, я, я вот это состояние, знаете, вот именно схлопывание в точку какую-то, когда ты уже непонятно, где и кто, и вот, ну, это просто была шитеральная практика, для меня. она сама пришла интуитивно, и вот постоянно мне хотелось бы только вот, вот в недвижении, либо сидя медитировать либо лежа. И вот это везде. И время вообще. Я боялась пропустить чечер, просто на часы не смотрела, даже когда отвечала на вопросы. Вот в десятых часах начала собираться. Да, классно, чудесно. А опять у меня я поможу, видимо. Я опять меня не слышно пишет Женя. Нет, да. я слышу хорошо. Да? Угу. Ладненько. Что тогда это не это Может быть? Ребята, ждем вопросы ваши. Ждем ваши вопросы. Я вообще даже не знаю, кто здесь называется сейчас. Олесь, где у нас? Только что была. Так, вот. И относительно того, как сейчас время, время, да, друзья, бежит Светочка, Вроде бы, вроде бы кажется, что еще столько времени, и оно, вот у меня были периоды, и не так давно как растягивалось, даже еще до января. Сейчас я понимаю, что оно просто, его уже нет как будто бы. Вот просто вообще, если бы мы не назначали вот эти с вами свидания, которые необходимы, чтобы определиться, пока мы живем в трехмерном пространстве, то его вообще не нужно. Вот, поэтому я так понимаю, что стирается время, и, соответственно, сотрется вот это расстояние, поэтому можно будет просто сразу же, даже чтобы не телепортироваться уже идет, а сразу же там, быть, быть, наверное, состоянием, как сказать, быть в том месте, где нужно, раз нет времени, никогда и не будет этой страны. я не знаю, что это такое. Ну знаю, да, интересно. со временем происходит вообще другая, наверное, другой фонтан жизни с нами начинает происходить и ты, ты понимаешь что все что ты до этого знала о времени это все не это все неправда это все не про то и ты становишься этим временем сам и когда ты становишься этим временем когда ты понимаешь что ты состоишь из времени ты есть это время то все становится абсолютно по-другому и вы, конечно, в интернет об этом тоже поговорили. Да, да, и вот ребята, которые у нас уже в трогах практиках, тот же Михаил, я начинала понимать сегодня, я его во многом поняла в плане того, что, например, какие-то практики он, он вообще не то что отрицает, он просто он проживает свое бытие. Вот в чем дело. И сегодня вот я вот в этом была, и я понимаю, о чем, о чем, что, что, делать, что происходит с Михаилом, когда он знает, что океан его наполняет, когда он просто сидит и созерцает со своим дружим, да, другом? Mm -hmm. подругой, Подруга, да, Кошечка? Yeah. Вот. И, взгляд, мне кажется, нам всем ставят какие-то прививки, осознанности, и мы в переходе. Вот тут уже перешел. Я себя считаю сейчас в переходе. А то вот только слово «переход» мне сегодня еще хорошо, пока не Ребят, знаете, что мы сегодня не будем долго, хотя уже 10-24, и раз на этот вопрос, то не будет одеваться. Да, мы, наверное, сегодня совсем ненадолго, потому что... Мы потом расскажем вам в следующий четверг, как мы съездили в Друзь, вот. А сейчас я бы тоже хотела бы пораньше бы закончить сегодняшний эфир, потому что Отлично. есть с кем встретиться еще, да. Вот. Но Отлично. очень, Отлично. друзья, готовьте свои вопросы обязательно, потому что, ребят, все сложнее и сложнее выходить, если честно, все сложнее и сложнее выходить в эфир, потому что все сложнее, все... Глубже и глубже происходят процессы, о которых в прямых эфирах все сложнее говорить, потому что это, ну, это такая информация, которая просто взрыв мозга. Говорить об одном и том же, но ну, хочется вам сказать именно то, что начинается вот это вот проживание. Но я понимаю, что не каждый готов к этой информации. И вот в этом состоит сейчас самая такая большая загвоздка, что хочется вам рассказать, но понимаешь, что... Не всегда это пойдет на пользу. Вот. Поэтому, конечно же, ждем вас на ретрите, когда мы можем лично пообщаться, рассказать и показать, куда вы можете прийти, куда, где вас ждет вы сами. Вас всегда ждут, ждет вы сами в другом месте, в ином месте, где абсолютно другие краски. И это вообще классно. Действительно. я Действительно, очень такой, Светуля, золотистый цвет волос, как интересное освещение сделала, просто великолепно. Ты совсем буду опять новыми гранями, играешь каждый раз, каждый четверг. И сколько мы тебя видим, спасибо. Ребят, на самом деле, кто живет в Краснодарском крае, можете также посетить а, свои выходные, либо один два а, на приезд в игрусь, мы будем субботу со Светочкой, и у нас будет а, послеобеденная, да? после обеденной лекции, да, да, да. А, стояние на гвоздях, танцы на гвоздях, женская банька в субботу. И ночёк, конечно же, потому что будет депривация с нами. Вот, поэтому приезжайте, будем рады, поддержим друг друга, поддержим друг друга, очень хорошее начало у организаторов. И знаете, когда даже мало человек собирается, и люди готовы не остановить, не прекратить это дело, потому что сейчас уже все, на черновик мы ничего не делаем, и они так же. И так вот, затеяли это дело, сколько открыли мастеров, людей, участников, волонтеров, и поехали. Потому что потом из искры разгорится пламя, как говорится, в хорошем понимании, без, без костра, без каких-либо а, последствий, там, что огонь, как будто бы это страшно и так далее. Это всего лишь одна из стихий, друзья. Поэтому приезжайте, а, зажжем, если нужно, растопим лед пока там еще снег лежит небольшой, там, может быть, сантиметров пять остался сегодня, смотрела видео от Олеся Организатора. И будет просто интересно. Давайте начинать собираться. Давайте с того, что кто-то здесь близко, живущий рядом с Краснодарским краем, приезжайте. И дальше, конечно же, будем вместе участвовать в других мероприятиях. Скоро лето, может быть, уедем куда-нибудь в Крым и так далее. будем все встречаться. Люди, которые... Хотя бы а, не то, что ко мне только нельзя, не, не пьют, а именно люди, а просто расширяющие свое сознание и а, жаждущие встречи с единочным. Отлично. Ну что ж, мы как раз укладываемся в то, что самое хорошее. Так, я не вижу больше, что-то тут нас удаляют, удаляют. Вот, вот, вот. Угу, угу. Так. Так, ну там уже личные симпатии пошли, это замечательно между нашими чатланами. Вот, друзья, ну что ж, Светочка, будем завершать, потому что все, вы знаете, где нас искать, вы знаете, как подписаться что школу автономии, да, в Телеграм, вы знаете, как найти в Инстаграм Школа автономии и Светлана, и Чат все у нас здесь внизу под ссылочками. Ну что ж, прощаемся. Да. Все, я вас всех благодарю. Спасибо, Римечки, Спасибо Автополстару. Спасибо вам, ребят, за вопросы. Спасибо, что интересуетесь. И, конечно же, жду на личной встрече. Очень хочется со всеми и с каждым познакомиться. И спасибо огромное.